здорово дорогие друзья с вами иванович сегодня приобрели рецепт на мотоблок вот сейчас будем распаковывать и посмотрим что там дальше да. тема вот, нихрена себе красненький не жалеть сделано в России что-то тут еще вот она. Так, колеса это уже радует или покрышки они а, готовы уже колеса Да, тоже наклейка Какой-то прух Еще что-то Так, а, вот Все, есть у нас Так, а давайте Разберем, что у нас тут вообще есть Я так понял, это От прицепа Это, наверное, сиденье понимаю, будет Это ножки какие-то Так А, вот Ну слава Богу, сидушки у нас имеются Блин, плотный пакет это тоже а, крылья крылья хорошо два крыла у нас в наборе идут и сидушечка сидушка и спинка я так понимаю это сюда вот а это уже сюда по так и два колеса так включает по моей нам Передали, да? А, подождите, тут еще что-то у нас. Так, ролики какие-то. Это непонятно что. Так, ключи, наверное, будут, нужно будет ключи. Так, ну в принципе распаковку можно Заканчиваем. Приступаем, приступаем к сборке. Так, решили с самого Лёха начать. Это будем собирать сиденья. Вот, в пазы вставляем. Вот встали. Одна. Вторая. Так, инструкция у нас с собой. Так, так, так, так смотрим. Опа, встала. Теперь здесь. Опа. Что-то угу. Сейчас, секунду. опа, опа, опа. Опа. Так, наживили здесь закручиваем Так, ну, одну сторону, все затянули. Главное не переусердствовать иначе будет прокручиваться. Угу, уже прокручивается Ох, что с другой стороны нельзя ключом поддеть, что здесь мягкая. Так, здесь тоже. Ситушку. Вот она здесь будет крепиться на саморезах вот. ее... смотрим, Здесь она с одной стороны Туговато заходит Ее вот так мы вот подобьем Здесь вроде все у нас Так, ну и Будем приступать Дальше к сборке Так, ну что, закручиваем так, наживили здесь закручиваем Так, ну, одну сторону. Все затянули. Главное не переусердствовать, иначе будет прокручиваться. Угу, уже прокручивается там. О, что с другой стороны нельзя ключом поддеть, здесь мягкое уже. Так, здесь тоже.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 так ну закручиваем чтобы работал механизм механизм бардачка Конечно, саморезы детские блин ну что поделать других не дано так. Если сейчас не удивлюсь если я не той стороной прикручиваю потому что в инструкции не указано, какая сторона будет. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Перекрутить всегда можно будет. Так, одну прикрутили. Так, еще одну прикрутили. Да, и еще по одному. Так. Смотрим сейчас, как это вообще механизм будет работать или нет. Потому что... У меня есть такое ощущение, что мы не той стороной прикручиваем. Ну так, ставим. так Ну, работает. Ну, так. Чуть-чуточку. Можно. Чуть-чуть можно. Получается вот так. Либо сделать а, перекрутить есть только и снизу сделать точно сейчас мы перекрутим так. все-таки мы переделали и понял что мы не с той стороны закручиваем сейчас затянем ее угу. Так, ну в принципе вместимость ну что-то холодное положить, хватит инструмент какой-нибудь, какие-нибудь ключи, намного не рассчитан. Так, ну пока он туго открывается туго закрывается я так думаю что в свое время он разработается так. так вот он еще один последний я уже думал что я его потерял главное чтобы запчасти лишние не остались а то уеду недалеко на чем меня такие идеи у меня бывало такое когда я ремонтировал ну посмотрим ну я считаю что идеально она еще ну все в принципе так все-таки мы переделали и понял что мы не с той стороны закручиваем сейчас затянем ее угу.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 Так, сразу чуть-чуть зафиксированных. Сразу фиксация будет. Так. Другие так же ставим. на 17 и затягиваем можно сильнее иначе далеко уедете точнее совсем не едете от слова совсем так теперь здесь закручиваем Держится, держится теперь берем толку крутится Я только не знаю должна она до конца быть или нет до конца она не вставляется так берем колесом намерду все прикручено Откручиваем все эти части. Так, детальки мы оставляем здесь. Откручиваем только первый ряд. пять штук ага, так еще один еще у нас получится два осталось Ну, теперь колесо берем сюда и таким макаром будем сейчас поставим админ колесо ага. так, сейчас назовем Ну вот одно колесо поставили Будем приступать Ко второму Так, колеса на месте вот, Сейчас будем Тормоз, Тормоза ставить И Остальные детали Все, ну, начинаем дальше Так, ну начинаем дальше Это у нас Чтобы открыть Открывной был Так, все, вставили здесь Один Вставляем Туда Шайбочку И сейчас будем затягивать Ага угу. Так Залбитняк И самое основное, это у нас идет, где будет тормоза. Вот, тормоза, ну и соответственно подняться. Сейчас мы вот так сделаем, так, также будем тем же, тем же методом нажив, наживлять. стоит на колодках тормоза, то есть вот он сам трос гуляет, вот здесь два болта закручены, вот и проходим опять на эту сторону, вот здесь я посмотрел, мне слабовато, то есть вот это натягиваем на основной тормоз, который будет отвечать за тормоза, и чтобы нам было удобней, мы сейчас этот тросик ослабим и поднатянем еще раз, сейчас я это сделаю наблюдайте за вами. моим действием так как у меня ключика на 7 не оказалось а на 8 это очень много приходится вот такими щипчиками делать вот ну так Всё. тормоза мы поставили тормоза поставили тормоза работают все ну, теперь осталось у нас что? Сидушка и крылья поставить угу. Все Так, ну закручиваем Последний Получается у нас остались вот крылья Крылья остались. Сейчас наживлю Опа Блин вот как В России у нас все так делается Неудобно подлазить вот так так одну прикрутил я сейчас еще одну и у нас крыло почти готово блин прикольный посад конкретно но ну, залази пты видно еще заводская и не притёрлась Так Ну нормально, ничего Ну и так, тестируем сегодня Прицеп новый, вот его собрали Прицепили к мотоблоку И теперь поедем Yeah. Mm -hmm. Ну, прицеп мне понравился по его цене он очень удобный очень хороший вот. захотите купить но стоит он где-то где-то 30 тысяч вот. понравилось вам ставьте лайк подписывайтесь на мой канал пишите в комментарии что вы думаете про этот прицеп и всем удачи. Всем пока-пока.